Всем привет, друзья! Мы с Андреем идем. Вот он у меня. Впереди. А я сзади. Идем козочек проверять. Как козятки наши спали. Ох. Сегодня пасмурно. Устала что-то тащить ведро. Вот. Вчера чуть Зоя знакомая. Прям я ее люблю. Прям она лучше с родственников. Любого родственника приходит. Молодец. Всегда к нашим детям хорошо относится. Играет. Но Андрей начал у них плитку ложить. Это уже после Нового года. Так что, так вот. Андрей. Она принесла вчера яблоки ну, подмершие. Они оттаяли. мы сейчас Андрей будем давать козам, Наверное, поедят. Так что будем проверять сейчас. Сделаю подсветку. Телефон подключу. Потому что там темно. Света нет. О! Так, Василик. Дружок-то здесь. Кш -кш -кш -кш -кш -кш -кш. Я ушел закрыт, потому что малышня там. Так, вижу. Что-то вижу. Ай, малыши вы наши. Ох, снять тело, надо снежок принести. Ага. Где будет? Ага. Так. Да где Бяшкин? О. Мужик! Он красавец. Ой, я тебя колпоюся. Ну все, для этого я тебя не буду вытаскивать, ну, нафига. Все, ребятенки бегаем уже, да? Малыши, карандаши, да, у вас как будто то большие, занятки. как наши будете, как наша Маняша и белые, да? Так, Андрей там кормит, я сюда к ним забегу. Я сюда к ним забегу. Это надо прикрыть. Чем? Привет! Привет, молодки. Все, покушали? Животики есть? Есть, есть. Ай, умница вы наш. Ах, вы беляшки наши. Это мальчишка. Эта девчонка... Ай, как она играть любит! Ай, как играть любит он! А вот Манька была, у нее были... <как> Смотрите, он подсел, потому что у, него, у них ножки почти как у мамаши уже. Вот это занятцы, настоящие занятцы. Вы малышки наши! Ай, ты какой! Белятый наш! из его пракса девочка ладно да, да. ты поела нет ну-ка давай ну-ка давай да вы поели уже наверное да? давай покормим тебя ну-ка вот сисю. да это куда Вот у нас. Нет, ты что, там спрятались и за мамкой? А? Эй! Хулиганки! Хулигане! Солопенвы! Саня, поедем! <свят> <свят> <свят> <свят> вот! Я пока там подрядка сидела, Андрей уже курочек кормит. Гуси уже выбежали, да? <клыш> вот они здесь ходят, только сюда не выходят да? Скоро у вас будем яйца набирать Дай Бог Маленький гусяток нам надо, да. Хорошо на улице не холодно. Слава богу. А с тоже не холодно. Тут-то... Угу, сказал как будто... Взелек! Че, лежат, да, Андрей? Завис. <сёстно> Мальчик это вроде, да? Ага. Ну, девчонка. Ты погонила, я, ты? Кого? Я, ты? Да, она с другой стороны. Он играет за ней. Они кушали, она прям не такая голодная. Этот в присядку, <сёстно> донат то вообще сосед на коленях. <сёстно> Мамка там короткая. Они... А как будто-то высокие, а и большие ножки-то, как будто-то высокие. Вообще, не ружь, не мари. Бегает, <сёк> все, слава богу. Что, Вася, ты тебя здесь закрывать, что ли? Бегай. <сёк> <Подвигай. сёк> там там Васькина хата, там никто не несет уже. Там лежит еще Так, да, с мясом мы посмотрим Надо будет завтра унести, наверное, мясо Обработать одну часть Замерзшее очень хорошо Мурка. ребра гроховый люблю с ребрами суп. Завтра унесем, наверное, да, одну часть. Тишина, ветра нет. Благодать. Не холодно. Красота, короче. Народ там ходит вниз. Что? Вкусно. Амин. Вкусно? Ну нет. Ты спать не хочешь? Нет. А глазки закрываются, устали. Да? И говорить не хочешь. Автомат у нее включился. Спать-то будешь сейчас? Нет? А глазки зачем закрываются у нас? А, Амина. Амин. Солнышко. Что случилось? Амина. Спать хочешь? Пойдешь спать? Давай, мама, тебя умоет и баньки, ладно? М? Не хочешь умываться? Хочешь? Дай-дай. Не торопись, не торопись, подавиться можешь. Хорошо? Ладно, кушай. Кушай, малышка, кушай. Может это киси дадим остаток-то? Нет? Амина сама доест? Ой, полный ротик несу, ладно? Несуй полный ротик, не сможешь. У тебя мороженое падает с другой стороны Амина. Вон, на стаканчике, видишь? На стаканчик, посмотри на свое мороженое, посмотри. Глазками посмотри на мороженое. Ага, видишь? Да. Вот молодец. Теперь умывашки пойдем делать. Я же тебя умывала, нет что ли? А? Камеру надо, да? Я ж тебя сейчас только умывала, а? <говорит> Да-да-да, да Да, да. <говорит> Ты тоже кушаешь сухарики, <говорит> да? <говорит> Мы кушаем дорожное. Сидим. И у меня, и у всех наших зрителей возникает вопрос. А зачем держать и плюсы? Там аминка, знаете, как кушает? Да. Она уже засыпает. Да. Я тебе говорю, заголку сделать. Что ты? Засыпает? Тихо, тихо, не бегите! Тихо, тихо, тихо, тихо! Я ее с камерой разбудила. Маленькая наша девочка. А глаза закрывала. Ладно, ладно. Кушай, кушай.